Ну вот, собственно, первая точка, да, можно так наверное, кратко сказать, что это э, такая точка общей реальности. То есть, с одной стороны, конечно, есть такая потребность да, там, научиться честно выражать свое собственное состояние, да, там без обвинений, без наездов, без критики. А с другой стороны, с пониманием принимать состояние другого человека. Да, то есть, когда он что-то выгружает, понимает, что это не обвинение, не критика, это, ну просто вот он там какие-то делится каким-то наблюдением. И первый шаг, первая точка баланса наблюдения. На этом шаге необходимо дать, как здесь написано, да, да, дать ясное, точное и очевидное описание, не устраивающей вас ситуации, конкретные реальные наблюдения, без обобщений, без толкований, без суждений, в терминах действий, без слов всегда никогда, без угадывания мыслей другого человека. То есть говорить то, в отношении чего уверенно может быть уверенным, общая реальность, да, что это, ну, скажем так, объективное описание ситуации, то есть конкретные действия, которые влюбят, и которые, ну, как-то вам там помогают или не помогают, или препятствуют, то есть это вот первый шаг. И это с любой стороны, то есть я могу быть человеком, который сам находится в этой ситуации, да, это первый шаг, который мне нужно сделать, чтобы другой человек начал меня понимать. И я могу воспринимать, да, и, как мы уже говорили, да, если я тот, на кого это выливается, то первый мой вопрос будет, ну, собственно, да. что, что конкретно произошло, может ты мне вот как-то там, да, внятно объяснить, потому что опираясь на это, мы уже можем двинуться дальше. Это вот первый вопрос. И, кстати говоря, вторая точка баланса, если уж там дальше идти, это вот как раз очень четкое развлечение мое не мое Вообще, при чем тут я? Потому что вот когда я эту историю рассказывал там, да, там, про мальчика и девочку, которые друг у друга спрашивают, чего ты хочешь. Это очень часто встречающаяся ситуация. Обычно вот это эмоциональное слияние, оно часто встречается, ну вот если человек в отношениях, например, находится, мы же про отношения говорим то обычно вот это свойство, оно наследуется из родительской семьи. Вот там в начале, когда меня там титуловали, да, проговорили, что я психосоматолог. То есть я работаю с людьми, которые иногда приходят там с медицинскими диагнозами или с какими-то болезнями. И бывает такая ситуация, вот ну, там реальный пример. Приходит, например, мама, да, у нее там какое-то дело Ну, я начинаю там выяснять, что у нее там происходит на уровне эмоций. И она мне рассказывает такую историю, что вот есть у нее молодая дочь, что вот она вот вся такая какая-то там замуж выйти не может, отношения наладить не может, и она мне там, не знаю, 40 минут рассказывает про свою дочку, о том, как у дочери все плохо. Когда я начинаю уточнять, какие у нее проблемы, лично у нее, она говорит, да нет, у меня все хорошо, вот у дочки вот проблемы, я из-за нее очень сильно переживаю, вот наверное поэтому у меня все это и происходит. Ну тогда я логично да, говорю, хорошо, тогда раз проблемы у дочки, давайте сюда дочку, да, будем с дочкой разбираться. Приходит дочка. И дочка мне говорит, ну, вы знаете, у меня более-менее все хорошо, я там молодая, красивая, все прекрасно, Но вот у меня мама болеет, как бы. я за нее страшно переживаю, и вот у меня там все переживания, что вдруг у мамы что-нибудь случится, и так далее, и так далее. И в общем она в 40 минут рассказывает о том, как все плохо у мамы. И, и когда ты у нее спрашиваешь, а у вас-то что не так, она говорит, не, у меня все прекрасно. И в этот момент возникает такое, да, думаешь, так, ну, посадить? вдвоем на одну лавочку сказать так прекратить морочить друг другу мозги да у вас в обеих все хорошо Но на самом деле мы понимаем что это не так это вот как раз типичное проявление эмоционального слияния когда человек свои эмоции свои состояния не отделяет от эмоций и состояния другого человека и соответственно как бы такая ну допустим такая дочка да уже отвлекаясь от этого примера, если она выходит если она привыкла жить вот в таком в таком окружении, да, в такой семье, она, как правило, и в отношениях попадает в подобную ситуацию, в подобную ситуацию эмоционального слияния. То есть она <coughs> ищет себя человека, ну, либо который за нее будет все время переживать, либо за которого она будет переживать, а скорее всего будет и то, и другое. То есть она из одного слияния, там, с мамой, перейдет в другое слияние, да, там, со своим там молодым человеком, например. Вот. И эта штука, она, ну, то есть, она, к сожалению, очень часто к нам переходит, ну, грубо говоря, там, с молоком матери. То есть это просто не невыработанный навык, что ли, да? невыработанный навык быть с самим собой, невыработанный навык к сепарации, то, что называется, да? то есть к отличению, мое это или не мое, при чем тут я? Если я могу сформулировать, при чем тут я, то тогда с этим, собственно, дальше будем разбираться. Если я это сформулировать не могу, ну тогда и разговаривать не о чем, потому что это первый шаг, который нужно сделать. Нужно выяснить, что конкретно ты наблюдаешь, что происходит, и какое это отношение имеет к тебе, и имеет ли оно вообще к тебе отношение. Потому что если она не имеет к тебе отношения, то тут нужно сделать только глубокий вдох-выдох и сказать, ну что тут поделаешь. да? Все люди отдельные, у каждого свои там проблемы и абсолютно точно там вряд ли личные отношения у дочери там наладятся или пойдут хорошо, если там рядом будет сидеть нервная мама, которая с утра до вечера будет переживать о том, все ли у ее дочери хорошо, потому что, ну, оно так не работает, к сожалению, увы. Вот такая вещь. То есть получается, вот первые две точки баланса, они самые тяжелые. Первое это стоп-ситуация что вообще произошло, и вторая, а моя ли эта ситуация, имеет ли она отношение ко мне или она к кому-то другому имеет отношение. Потому что тогда нужно именно тому, к кому она имеет отношение, тому и отдать эту ситуацию и с ним разбираться, а не там с кем-то другим, который к этому отношения не имеет.